Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». С релокацией сотрудников в 2022 году столкнулись многие работодатели. По таким работникам есть специфика оформления трудовых отношений и особенности налогообложения. Сегодня расскажу о них. Минтруд в своих письмах несколько раз отмечал, что нельзя заключать трудовой договор с удаленным работником, который находится за пределами России. Чиновники объясняют это тем, что нормы трудового законодательства действуют только на территории страны. Поэтому у работодателя не будет возможности обеспечить безопасные условия труда. В подобных случаях Минтруд рекомендует заключать договор гражданско-правового характера. При этом в Трудовом кодексе нет прямого запрета на заключение трудового договора с удаленным сотрудником, который находится за границей. Поэтому работодатель может выбрать любой вариант норма законоглавенствует над позицией министерства. При расчете НДФЛ нужно учитывать два фактора. Первый – место работы, которое определяют по условиям договора. Если место работы расположено за границей, то все выплаты сотруднику считаются доходами от источников за пределами России. Второе – статус налогового резидента Российской Федерации. Налоговый резидент – это человек, который провел на территории страны более 183 дней за 12 месяцев подряд. Какое при этом гражданство значение не имеет. Налоговые резиденты Российской Федерации должны платить НДФЛ со всех своих доходов, а не резиденты только с доходов, полученных на территории России. Налоговый резидент должен самостоятельно рассчитать и уплатить налог, полученный за пределами страны. Ставка налога для налоговых резидентов составляет 13%. Если место работы по договору на территории России, НДФЛ удерживает работодателя. Если место работы за пределами России, работник платит НДФЛ самостоятельно. Налогообложение доходов налоговых нерезидентов зависит от места работы по трудовому договору. Если оно на территории России, работодатель удерживает НДФЛ по ставке 30%. Если за пределами России, НДФЛ отсутствует. Если место работы по договору территория иностранного государства, то работодатель не должен удерживать НДФЛ с момента переезда. Если сотрудник за первый календарный год проведет за рубежом менее 183 календарных дней, он должен по итогам года сдать декларацию и заплатить НДФЛ по ставке 13%. Работодателю при этом ничего не нужно делать. Если же сотрудник за первый календарный год проведет за границей более 183 дней, то он не должен подавать декларацию и платить НДФЛ со всех доходов после переезда, а работодатель должен пересчитать НДФЛ по ставке 30% со всех доходов, которые он выплатил сотруднику с начала текущего года и до даты переезда. Неоплаченный налог нужно удерживать с текущих выплат в пользу сотрудника до конца года. С каждой выплаты можно удержать не более 20%. Если работодатель не успеет все удержать в текущем году, он должен сообщить об этом налоговикам до 1 марта следующего года. Тогда ФНС направит работнику уведомление, и он должен будет сам доплатить налог до 1 декабря. Начиная со второго года пребывания работника за границей, у работника и у работодателя не будет никаких обязанностей по уплате НДФЛ. Это не значит, что работник совсем не будет платить налог с доходов. Просто он будет это делать по правилам и в казну той страны, куда он релацировался. Если место работы по договору территория Российской Федерации, то работодатель должен удерживать НДФЛ по ставке 13% со всех выплат, пока сотрудник не проживет за границей более 183 дней. Проверять статус налогового резидента нужно при каждой выплате. Для подтверждения времени пребывания за рубежом можно использовать, например, копию страницы загранпаспорта с отметкой о пересечении границ. Если работник проживет за рубежом более 183 дней уже в первый год пребывания, то налог по всем выплатам со ставки 13% за первый год нужно пересчитать по ставке 30% и удержать до конца года разницу. После 183 дней пребывания в последующие годы нужно удерживать НДФЛ по ставке 30%. Я рассказал о действующем порядке налогообложения доходов релацировавшегося работника. Но в конце июля 2022 года Минфин разработал законопроект, в котором выплачиваемые отечественными работодателями вознаграждения таким работникам относятся к доходам от российских источников. Если его примут, то независимо от указанного в договоре места работы, доходы нерезидентов будут облагаться НДФЛ по ставке 30%. Застрахованными лицами по пенсионному, медицинскому и социальному страхованию в части больничных и декретных выплат считаются все граждане России, вне зависимости от места их проживания. Поэтому, если сотрудник уехал, но остался гражданином России, по взносам для него ничего не меняется. Из-за санкций с платежами за рубеж возникли сложности. Поэтому нужно решить два вопроса. Первый, куда перечислять деньги, и второй, через какого оператора. Карты Visa и MasterCard, выданные в России, не работают за границей. Правда, в некоторых странах можно пользоваться российскими картами МИР. Это, например, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан. Но практически нигде, кроме Белоруссии, пока нельзя использовать карту МИР без ограничений. Как правило, с нее можно только снимать наличные и рассчитываться в отдельных торговых точках, подключенных к местной платежной системе. Поэтому сотруднику в большинстве случаев будет удобнее оформить карту иностранного банка. Работодатель, в свою очередь, должен выбрать оператора, через которого будет проводить перевод. Это может быть банк или небанковская платежная система. Некоторые банки попали под блокирующие санкции и не могут переводить деньги за границу. И если у работодателя открыт счет только в одном из таких банков, придется открывать дополнительный счет в банке, не попавшим под санкции. Также можно использовать и не банковские платежные сервисы. Но здесь нужно учитывать, что многие из них проводят только переводы между физическими лицами. Из крупных платежных систем с организациями работает, например, Unistream. В любом случае... Нужно иметь в виду, что условия для переводов за рубеж постоянно меняются, а отдельные иностранные банки могут вводить свои ограничения на прием платежей из России. Поэтому перед тем, как открыть счет в российском банке или заключить договор с платежной системой, уточните, а можно ли будет через них перевести деньги в иностранный банк. Учет зарплаты всегда был одним из самых сложных участков бухгалтерии. Отчетов и штрафов куча, правила постоянно меняются и ошибиться здесь легче легкого. Бухгалтеру сложно за всем уследить. Другое дело, большая бухгалтерская компания с собственными методологами, выстроенными процессами мониторинга изменений и внедрения их в работу. Ну и что самое главное, финансовой ответственностью за ошибки. Я говорю о нашем сервисе «Мое дело бухобслуживания, который готов взять на себя ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчет зарплаты и сдачу отчетов вашей компании. Ссылка под видео, присоединяйтесь.